Здравствуйте, друзья. Меня зовут молчан Алла, и сегодня у меня в гостях Нина Лян. Нина, китайский целитель дао. И мы представляем курс, который называется Пять элементов дао. Привет, Нина. Привет. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты живешь на Украине? 19 лет уже. 19 лет, да. Ты здорово говоришь по русски. Спасибо. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как давно ты изучаешь китайское дао? Я могу сказать, медицина я от 4 года начинаю учиться, если тау, наверное, уже больше, чем 10 лет. Для вас, китайцев, дао это что-то обыденное, о нем знают все, или же это... Я могу сказать, прости, я могу сказать, а это в крови, все знают это дао, что оно знает это примерно, но изучать не все человек. А почему не все его учат? Во-первых, особо все знают, молодежь не интересует здорово Интересует то, что компьютер, компьютерная игра, кто занимается старинными знания передает или хранит. А это знание обычно хранят более семейные, по поколению по поколению передает. Или через специальные храмы или люди, которые занимаются этим, научили свои, уч уч свои ученики именно это заниматься. так Передает так заниматься. От кого ты получила знания, Продал? От моих учителей, конечно, у меня не только один учитель, у меня еще не, несколько учителей. А у меня учителей больше всего от дао и от монах, поэтому могу сказать, учителей у меня слишком много. То есть дао это не та наука, которую можно прочитать в книге? Могу сказать, дао, есть книжки про дао, но это больше всего, это как кодекс. Есть конкретные слова, но под слова эти кодекс нужно ты это чувствовать. А ты увидишь, это нужно через свой опыт. Но знаний конкретно так не можно передать. Я по своему опыту скажу, что мне очень легко от Нины получать знания, поскольку э, ее, можно сказать, абстрактный русский язык очень хорошо передает именно вот смысловые нагрузки, эмоциональные нагрузки тех знаний, которые передает Нина. Нина, скажи, пожалуйста, сколько вообще знаний Дао лет? А, я могу сказать, когда эти китайские лилики, это уже начиналось. Потому что даже в некоторое время, вы все знаете, китайский иньям знак уже очень-очень древнее время уже появилось. Поэтому, знаете, то уже существует, когда есть иньям. Хорошо, что такое дао? Могу более конкретно объяснять то, это называется природный закон, через конкретные китайский ииань знак передает люди, потому что китайские это иероглифы, способны через фигуру передает энергии и мысли, но не как европейский такой язык, а через звук, форм, через форму передает, то есть сама форма иероглифа передает некую энергию. Да. То есть обучаясь, вы получаете эту энергию. Да. Поэтому, например, как мои учителя часто говорит, говорить, ты читаешь мантры или книжки Библии, не надо четко фокусироваться на язык. Просто много раз, много раз читается, и ты почувствуешь под слова эти свои природные силы или кодекс, ты почувствуешь этой энергию, под слова. Хорошо. Вот у нас в нашей европейской науке есть такое выражение, что энергия ниоткуда не берется и никуда не девается. Так ли это в китайской медицине? А если энергия никуда не берется, никуда не надеется, ну, это, честно говоря, это уже смерти. Нету движения. Движение это жизнь. А вы видите, дерево растет. Это движение энергии. Вы видите, пути поет или дать это движение. Если без движения ничего не появится и ничего не естественно. Это уже не наша жизнь. То же самое, как инь ян Ин-Ян знак между ним нет, не значит, нет движения. Абсолютное футвижение. Просто иногда они чуть-чуть больше ян, чуть-чуть больше ян, все равно в движении, Потому что движение это жизнь. Энергии. То есть, по вашему мнению, мнению китайского, китайцев, есть энергия жизни. Она циклирует от живых существ к неживой природе и постоянно меняет форму от статической до динамической, и там от живой до ну, как бы замерзшей, да, природы, те же камни, вода, да -да -да, это все владеет понимаете. энергией. Да. И, собственно, курс про пять элементов в нем ты раскрываешь, как эта энергия циклирует между элементами. Да. Очень интересно и то, что элементы древние китайские, это мудрость выяснить природные силы как друг другу изменять форму и друг другу передает и могу сказать также контролировать или конфликтные отношения между ними. и очень важно я вам скажу много религии, наверное вы знаете все так говорит смерти это начинается значит это начинается это смерть. знаешь это ликуляция как кружок колеса бесконечное движение но, а это не то, что... Если без энергии, это движение не будет. Поэтому движение обязательно. Хорошо. В своем курсе «Пять элементов» ты раскрываешь и значок Дао, который обозначает баланс, динамический баланс. И, соответственно, ты говоришь, в принципе, о том, как человек может привести себя в этот некий баланс. Да. У нас у психологов... Западной, западной ориентации есть такое понимание привести себя в баланс и в гармонию. Но у нас для этого нет никаких ни значков, ни обозначений. Насколько я понимаю, в Дао это все существует, это уже давно найдено, нарисовано и передается от поколения к поколению. Да. Сколько тысяч лет этим знаниям? Это могу сказать даже если четко книжки написано или на камушке написано, но уже больше чем семьсот семьдесят 70 лет. 70, лет. Да, да. Каким образом передаются знания от человека к человеку? Этих мыслей и знаний мудрости больше всего через поколение учи, учителей и ученики так перед передают. Поэтому конкретно книжки тоже от ученики, от слышала знания или Мудрость от учителя, а потом переписала на книжки. Так, и эти все книжки хранятся в государственной библиотеке Китайской. императорской Китая, да? Да, да, да. То есть, когда мы говорим про китайскую э, культуру, мы говорим про тысячи мастеров, которые писали свои книги и выкладывали это в доступ, в библиотеку, где каждый китаец, который хотел чему-то обучиться, приходил, брал эти книги, по месту читал, Получал эти знания, шел в жизнь, практи практиковал, потом писал новую книгу, приносил, сдавал ее в библиотеку и говорил: вот я а, профильтровал, да, нек некую а, силу знаний, получил на практике новые результаты, условно диссертация, да, по-нашему. Он приносит эту книгу и снова отдает на Нет, всеобщее. Я могу так сказать: кассу тарского есть своя проверка. Твои знания стоит передать или нет. Правильно или нет, это специально мудрец, который в каждой поколение это бибродики контролирует. Это известный учитель проверяет это все. Во-первых, это бибродики только касутарственные, или, могу сказать, не все люди можно там беруть книжки. Только вы берете касутар, вы берете самых можно контролировать или дать кому-то эти книжки перейти. Книги получают избранные. Соответственно, знания получают избранные. Да. И они на практике э, испытывают эти знания. Да, хорошо. Пять элементов идао курс. Что в курсе? Какие уроки ты раскрываешь? Какую информацию ты даешь? Пять элементов очень интересная тема, потому что если не знаю, насколько люди это знают, китайская медицина, и фунгшуй, и гороскоп, даже отсчитать от звезды которые вы знаете, китайский чикун, заниматься тайцзицюань, это все. Больше всего китайский древний это линейки, все от центра инь и пять элементы. Получили это пять элементы, это ключи, открываю все мудрость китайские. Здорово. Но что конкретно в этом курсе ты открываешь? В этом курсе я открываю конкретно мудрости, от а то, что как правильно с помощью пяти элементы стирают своей жизни более в балансе. А мы обычно называется а, люди, если начинают болеет или чувствуют себя некорректно, это называется дисбалансе. А чтобы а, стереть себе балансе с помощью пяти элементы конкретно находится для индивидуальной, конкретно для какой-то человек. Например, этот человек по караскопу есть конкретные элементы. Возможно, это не 5 элементов, четыре, Значит, если один человек, 5 элементы нету, значит, можно использовать с помощью пяти элементов, но с 5 элементов... восполнить то, чего у тебя нету, то, что да, тебя да, не да. хватает. Если у тебя есть четыре из пяти, ты добираешь и знаешь, что тебе нужно. И, соответственно, каждому элементу соответствует орган в теле человека, который находится да. в дисбалансе или в балансе. У каждого органа есть его помощник-орган. И на каждый орган приходится свой сезон. Да, сезон, цвет, звук, вкус... Даже ластное лицо, место, например, ушки связаны с бочками, кубки связаны с желудками, носа или гроза связаны с петями. Поэтому разные, через разное место выяснив внутрь орган состояния, даже если, например, у тебя с бочкой проблем, а какой вкус может добавить, чтобы выживать почки силой, соленой. Поэтому это все тонкие, четкие знания в таблице 5 элементов. Значит, можно привести в баланс каждый орган, который связан между собой и ведет к дисбалансу другие органы, да, рядом стоящие, потому что они как звенья одной цепи. Да. Хорошо. Есть ли у тебя какие-то домашние задания к урокам? Есть. Мне очень интересно. Потому что через мой курс вы уже знаете, какой человек ваша, например, на... Ты, ты можешь самостоятельно диагностировать себя mm -hmm. и выяснить, какой элемент в фу колоскоп а, или состояние не хватает, а потом с помощью этих элементов помогать себе в балансе. И все можно, очень интересно, идти на улице, наберет некоторый человек, у них лицо и диаг диаг диаг диаг диаг диагностировать диаг диаг диаг их. По лицу. Да -да -да а потом топать хороший совет, и можно, почу... можно заставить они почувствовать, это ременды действительно действуют на их жизнь или нет. Ну, давай к незнакомцам люди наши не будут подходить, а среди домашних они могут эти знания реально использовать. Реально использовать, да, и получить живой опыт взамен. Хорошо, я знаю, что ты подготовила тетради под свои курсы, да. которые будут доступны рядом с уроком курса в PDF-формате. И приятным бонусом к этому курсу есть личная карта человека, которую он может заполнить и понимать, какой он элемент. Что вам даст это понимание? Во-первых, если, к примеру, вы понимаете, что у вас превалирует элемент огня, вы будете знать, каким болезням вы предрасположены в этой жизни в целом. Вы, запросто увидев перечень, можете понять, это ваше или не ваше. То есть это не гадание, это не то чтобы гороскопы, которые у нас в глянцевых журналах. Нина использует слова, которые имеют эквивалент в русском языке, это китайские слова. Они приблизительно переводятся как гороскоп, финшуй, но Поскольку Нина является прямым передатчиком китайской мудрости, вы получаете прямую передачу знаний. Это самое ценное, что есть в этом курсе, помимо того, что китаянка говорит на русском языке. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Значит, у вас есть шикарная возможность приобщиться к китайской культуре, получить древние знания, получить это в формате обучения Нины. Получить ее дополнительные ответы на вопросы, которые возникают, вы можете найти Нину в соцсетях. Нина Лян, ее курс Пять элементов ДАО ожидает вашего просмотра и обучения. Всего хорошего.